Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ. В данном ролике мы поговорим, когда же выйдет обновление в игре Among Us. И также разработчики сказали, когда же оно не выйдет, то есть в каком месяце обновы не будет. Также мы посмотрим на одну из странных пасхалок, которую оставили разработчики. В общем, ролик максимально информативный и интересный. Поэтому я попрошу тебя лайк авансом. И давайте наберем под этим роликом 1111 лайков. Я думаю, что это будет несложно. Итак, давайте сначала начнем с того, когда же выйдет обновление, а потом мы поговорим, почему же обновы не будет в этом месяце. Да, это уже спойлеры того, о чем мы поговорим попозже. Разработчики показали нам вот такой арт, на котором люди ищут то, когда же будет обновление. И что очень важно здесь, человек в скафандре курит. Как ему удается, это не важно. Главное то, что здесь э, всякое разное написано. И одно самое интересное. На этом арте написано, когда же будет обнова. На данном арте изображено пуки, New Map Coming Early 2021, что значит, то, что обнова выйдет в 2021 году. клока, то есть время. И рядом написано Feb 14, что означает то, что обнова будет 14 февраля. И сейчас многие скажут то, что мол... Ну обнова в январе, вот я знаю то, что обнова в январе. Мне сказали это свыше, там... Я не знаю, кто там бог сказал то, что обнова будет в январе. Но сейчас я вам докажу то, что обнова не будет в январе. У разработчиков спросили следующее. Сейчас начало января, а карты Дирижабли еще нет. Могу я спросить, когда выйдет дата выхода? То есть у разработчиков напрямую спросили, когда же обнова? И разработчики на это ответили следующим. Но прежде чем показать очень важный момент, пожалуйста, поставь лайк, если ты его еще не поставил, потому что данный ролик очень сильно важен. В общем, вот что ответили разработчики. Начало 2021 года это не только январь. И я про это тоже говорил, то что начало 2021 года это понятие растяжимое, которое может длиться вплоть до марта. В общем, я ответил на два самых главных вопроса: когда обнова и почему обнова не будет в январе. В общем, на все это ответили разработчики. Теперь давайте перейдем к странной пасхалке, которую я вообще никак не могу разгадать. Разработчики сделали вот такой пост, в котором написано. Вы слышали, что ваши друзья предали вас. Когда карта Дирижабля упадет, будьте готовы к вас, придаст одна движущая платформа. Это по-любому является пасхалкой, только какая это пасхалка, к чему данная пасхалка, я так и не понял. Возможно, есть здесь пасхалка тому, что карта Дирижабля упадет. Это значит то, что в Гиндри Стикман Коллекшн... Держабль падал на землю, но я думаю, что это совсем другое. Но явно то, что данный пост относится к другой пасхалке, но я достаточно долго думал об этом. Но я так ее и не смог разгадать. Так что, если ты додумаешь, что это за пасхалка, то, пожалуйста, напиши об этом в комментарии. Все комментарии я читаю. В общем, ты был на канале Чай Йог ТВ. Подписывайся на канал. Также подписывайся на мой телеграм-канал. Я уже снял завтрашний видосик. И я заспойлерю, что это будет за видео. Так что подписывайся на него. Мне будет очень приятно. Там уже 138 подписчиков. В общем, я туда буду выкладывать много чего интересного. Не только про Монкас. Может, буду что-то из жизни туда публиковать. Также я сейчас пытаюсь раз... И делал так, чтобы ролик длился 4 минуты. В общем, а на этом все. Всем спасибо. <laughs> Уже 4 минуты. Всем пока. Также, если ты досмотрел до этого момента, то тогда напиши, пожалуйста, в комментарии хэштег Влад Бумага. По-моему, это самая лучшая концовка видосиков, которые были на моем канале.